Итак, всех приветствую, наконец-то мы собрались и готовы начать нашу защиту проектов. Это школа сурового практика, и наконец-то мы подошли к тому знаменательному моменту, когда вы можете продемонстрировать все свои полученные знания и умения, в виде презентации своей собственной и так сказать показать красочно свой проект за это время вы сделали огромный шаг вперед вот поэтому я вас просил подобрать то что вы делали в начале и то что сделали в конце это даже прежде всего для вас в первую очередь чтобы вы посмотрели что у вас получилось за эти три месяца ну чуть чуть побольше а какой огромный скачок вперед вы сделали я думаю, что вы сами наглядно это за собой проследили. Все вы подготовили презентации, и все мы с вами знаем, что а, работа дизайнера – это в том числе хорошая презентация, презентация своей работы. Сегодня мы будем смотреть не только ваши замечательные проекты, но и умение презентовать. Это тоже мы с вами проходили, учили, тренировались. И сегодня в течение пяти минут каждый из вас все эти навыки, умения продемонстрирует. И я уверен просто что это будет прекрасно и великолепно. Мы все заслушаемся, конечно, и захотим получить эти проекты. Все, каждый проект, я хочу, кстати, заранее обратить, Татьяна Владимировна, каждый проект по-своему уникален, они а все разные у девочек, все. Нету ничего похожего. А на наших курсах я стараюсь не навязывать своего мнения, а помогаю им раскрыться ну то есть чтобы они каждый вот как видят как могут творили даю при этом конечно же инструмент инструментарий что, что с помощью каких инструментов с помощью каких приемов они могут это сделать но а, нету никакого навязывания что это хорошо это плохо у нас все в принципе хорошо да так, ну что, да я помню. Меня зовут Екатерина Дубских, и я являюсь дизайнером и заказчиком, собственно говоря, своего же проекта. Проект носит название «Нагорный в стиле басаново». Басанова». Басанова это мое самое любимое музыкальное направление, именно его я взяла за отправную точку. Кто-то берет картины, кто-то берет предметы мебели, для меня это музыкальный стиль, потому что я обожаю ту легкость, то движение, то летнее морское настроение, которое возникает у вас, когда вы это все слушаете. Итак, что у нас есть с точки зрения плани планировки, с чего мы начинаем? Это стартовая планировка, собственно говоря, от Нагорного. Красным я обозначила не самые удачные, на мой взгляд, моменты. Это огромное прихожие, это большой, длинный коридор и вот эти вот несущие стены, из-за которых я не могу поиграть с планировкой так, как бы мне хотелось. Зеленые — это наши позитивчики, это панорамные окна, которые занимают практически все, все, все, все. Это прекрасные, хорошие, просторные санузлы. И сейчас все ваше Внимание, прошу привлеките вот к этой вот прихожей, которая была минусом. Следующее, что я сделала для того, чтобы решить момент, что легкий интерьер не может быть загроможден мебелью. И я решила отказаться от всех шкафов во всех комнатах, но увеличить при этом зоны хранения. Для меня это очень важно. И вот мы берем вот эту стеночку, которая была у Нагорного, и сдвигаем, сдвигаем. Для чего? Папам! Получается босса планировка, где есть возможность детскую гардеробную вынести в ту большую прихожую, которая сейчас у нас а, получилась более функциональной. Также есть гардеробная и в родительской спальне, но это все будет вот здесь более понятно. Итак, посмотрите, большой шкаф для хранения у нас есть в прихожей. Детская гардеробная, никаких шкафов в детской, большущая, разделенная наполовину, с огромной гардеробной, спальня родителей. А далее у нас есть гостевой санузел, там есть хозба. В основном санузле у нас есть место, где хранить все, все халаты, полотенца, нижнее белье, чтобы не было крика «Мама, принеси мне!» Это все у нас уходит. И, конечно, еще м -м, вот эта вот кухонка и так называемая кладовка, которая в американском хозяйстве называется «Пендри». Это позволит отказаться от всех верхних шкафов, и все, что нужно, это будет храниться там. Ну что? Кто-то из классиков сказал, что живопись – это застывшая музыка. И я думаю, автор этой картины, Александр с. Климанс, с которым мы уже связались, он прекрасно это понимает. Посмотрите, какой жизнерадостный контрабасист, который несет твой желтый контрабас как символ хорошего настроения, и где бы он его ни поставил, там будет звучать музыка, там будет звучать басаново, там будет легкость и комфорт. Именно эту картину я взяла за основу визу с визуальной точки зрения моего интерьера, а нет, вот так. И вот посмотрите, какие цвета оттуда выходят: сочные морские, ле ле летние легкие, там лаванда, прованса. Вообще вся эта картина пропитана таким вот морским духом, да, побережье, маленькие деревенские прованские вот эти вот кафешечки и все прочее. И сейчас я вас, наверное, приглашу уже прогуляться по моей будущей квартире, но прогуляться с точки зрения гостей. Приватную часть я пока не покажу. И, кстати, прихожая она тоже пока находится в разработке. Мы начнем с того, что когда вы ко мне придете, вам нужно. Будет будет помыть руки. И вы воспользуетесь гостевым санузлом. А для начала. Итак, вот коридорчик у нас. Пам-пам. Ага. И вот, собственно говоря, справа это гостевой санузел, а слева у нас основной санузел. Вам, мои дорогие, будет в гостевой прямая дорога. И когда вы откроете дверь, то там вы увидите вот такие вот замечательные шкафчики в прованском стиле. Что же у нас там скрывается? Посмотрите, там есть сушильная машина, там есть постирочная, собственно говоря, такая небольшая. Наверху можно хранить и различные... Вещи для стирки. Затем у нас есть здесь и бойлер, и э, место, где поставить хос э, часть а Далее у нас есть абсолютно прекрасный, по-моему, очень же такой творческий и а, деревенский вот этот вот туалетик. А напротив, если вы сядете, вот такая красота вам откроется, где можно помыть ручки. В общем, все очень хорошо. Как я уже говорила, вот этот длинный коридор – это минус, но мы превратим его в плюс, сделав его таким взлетной полосой для вашего взгляда. И ваш взгляд, когда вы по нему пройдетесь, попадет в панорамное окно и прекрасный кованный стол, которого мы посинили ножки для того, чтобы придать ему атмосферу вот такой морской летней тематики старые а-ля венские стульчики. Поворачиваем направо и здесь та кухня, о я вам говорила. Вот она кладовка пентри деревенская в духе кантри, в духе а, такой беззаботной жизни кухонка. Если мы развернемся, то потом мы попадаем в отдыхательную зону. Это плетеная мебель, которую можно будет перенести и на балкон. Это камин, который можно также переносить по всей квартире, устраивать романтик там, где вам захочется. Ну что, и у нас еще есть, конечно же, наш балкончик. Посмотрите, здесь можно отдыхать во всех формах. Также у меня еще есть, конечно же, и спальня, существует и детская, но меня ограничили по времени, поэтому следующий слайд это спасибо вам за внимание, надеюсь, вам было интересно и вам обязательно захочется проследить, какие же приватные зоны и как я оформила в своем новом интерьере. Я хочу сказать огромное спасибо нашему предводителю, можно не быть таким серьезным. Потому что когда я увидела, что открывается, ну объявляется очередной набор в школу, школа сурового практика, я подумала, что с точки зрения суровости и практицизма я подхожу, с точки зрения школы, ну я учусь постоянно. Мне нравится это, я в этом черпаю свое вдохновение. И мне очень интересно было попробовать свои силы, смогу ли я, то есть я сама себе бросила вызов, а смогу ли я сделать проект, потому что кроме меня, мою семью мало кто может понять, так как я знаю изнутри их. Да? И мне проще, чем долго объяснять, почему мне нужно сделать именно так или именно это, взять и это сделать самой. И вот я хочу сказать огромное спасибо нашему предводителю за то, что я поверила в себя. Я поверила, я правда, я поверила в себя как в человека, который может создать интерьер для своей семьи. Я не говорю о том, чтобы заниматься этим как бы профессионально, потому что ну, сначала надо осуществить один, а дальше уже думать о том, что, что, что будет дальше. Потому что, еще раз повторю, на один проект идея есть у всех. Именно поэтому, наверное, не все становятся дизайнерами, впоследствии кто-то меняет фронт работы. Вот. Но тем не менее, спасибо огромное за вот это вот ощущение. «Спасибо огромное за возможность учиться с 20-летними девочками, я от вас такой энергией понабралась, это потрясающе!» я когда пришла мужа говорю, слушай, что я делаю там? Я говорю, я не знаю, там молодые девочки пришли, я, говорю, я пришла, я говорю, они все такие креативные, они все такие там, все это делают, я, говорю, я со своим этим техническим кретинизмом. Но тем не менее, ну вот это все, что я смогла сделать. Так, исходя из той программы, которая у меня есть, я начинаю сейчас осваивать в Photoshop, я хочу попробовать это все-таки еще вот эту 3D-визуляцию, визуализацию, опять же, бросить Я люблю бросать сама себе вызовы, сама на них отвечать, сама гордиться потом собой, сам, сам самостоятельный человек в этом плане. Вот. Да, но тем не менее, вот эта отправная точка, где я получила, в принципе, вот ответы на все вопросы. Есть также технические, вот эти вот все карты. По-моему, это все, что нужно. Надо определиться с хорошей ремонтной бригадой, чтобы задавали меньше вопросов и больше делали, и делали в срок. Так что вот. Спасибо вам, девочки, спасибо огромное за эту атмосферу. Опыт, который вы нам дали, с которым поделились, он очень полезен, потому что я даже... Хотя бы примерно стало понимать, как действительно сдавать проекты, какую надо документацию делать, потому что мы очень мало с документацией работали. Главный инсайт, который я получила вообще с, со всего вот этого курса, со всего вот этого времени, это то, что нужно не бояться быть автором. В плане, что нужно быть э, человеком, который может сделать что-то лучше, чем в интернете. Мы после каждой вашей практики выходили и думаем, вот насколько можно быть заряженным своей работой. И, и, и все, <свят> да, да, всё, да <свят> это вот серьезно, это правда. И я хочу сказать вам огромное спасибо, на самом деле, за то, что вы нам дали столько информации, за то, что вы с нами работали, и ну, это бесценный опыт, правда, спасибо вам, был очень крутой. Действительно, у меня распахнулись глаза на мир, когда я прошла ваши курсы. И я поняла вот этот вот стиль, когда ты делаешь интерьер от себя, от своих ощущений, и настроиться на своего покупателя, как бы клиента, пытаешься его прочувствовать и пропускаешь это как бы через себя. И теперь поняла, что такое дизайн. Поэтому большое вам Спасибо. Я очень рада, что к вам попала. А, на самом деле это не курсы, это вот такой хороший пинок просто в жизнь. Я просто, правда, очень сильно воодушевлена. И это действительно новый взгляд на дизайн из именно ощущений и прежде я этого не знала и я когда сама увидела я увидела фидбэк назад вот потом может быть после этого мы посмотрим вот там действительно я думаю и сейчас я понимаю что я готова как будто бы взять реальный заказ может быть кого-нибудь я научилась как жить э, исходя из комфорта не то не то что предложили а выйти за рамки и сделать то как ты хочешь и это было очень важно мы шли с этого занятия и просто визжали, визжали от того, насколько вы классный, насколько вы заразительный, насколько вы крутой реально, как вы, насколько вы начитанный. Я была у вас в доме, в библиотеке столько книг, по-моему, сколько у вас в доме. Вы действительно профессионал своего дела. И помимо этого вы не говорите сухими фактами, вы не грузите тонны информации, которую невозможно воспринимать. Все, что вы говорите, просто вот залетает и остается навсегда. Поэтому, правда, спасибо вам большое. Я очень рада, что это со мной случилось. Это, это вообще такое счастье реально быть здесь, быть частью и получить эти знания, что вы делаете, правда, огромную работу. Спасибо вам большое за это. Продолжайте учить дальше всех студентов. Пусть к вам тоже приходит на, на практику, на повышение скиллов. Это очень круто. Я очень рада. Спасибо.